Алло, ребята, здорово! Я прекрасно понимаю, что в прошлом видео у меня не получилось сделать приветствие. Дело в том, то, что в этих приветствиях есть доля как раз таки спойлеров, которые я очень и очень не люблю в последнее время. Хотя, наверное, каждый из вас знает, что в каждом новом видео, как и в предыдущем, мы снова столкнемся с кучей донатных и недонатных болванов, которые либо не знают правил, либо просто не хотят их соблюдать. В отличие от остальных видео, это уже будет явной сборной солянгой. То есть в одном кадре я просто бегаю отыгрываю роли и ничего такого. Такого не будет происходить, кроме обычного РП. А тут резко раз кадр меняется, и я уже нахожу какого-то нарушителя. Причины здесь две: я год снимаю админ тематику и только ее, и толком я не наслаждаюсь самим процессом этой игры. Формально я захожу на сервак какой-то, просто чтобы найти нарушителей, но не чтобы на нем поиграть. А второе, если бы я просто бегал либо в РП, либо разбирал какие-то ЖБ, или только искал нарушителей. Видосы у меня вряд ли бы получались такими динамичными. Поэтому погнали! Сервак, на котором я играл, будет в описании. Пиздала, нахуй всем, безмозлые твари, блять, идите в пизду все, блять, идиоты, ебанки. Я зашел на минуре РП. Это пельмешка есть. Випки, один всего лишь Д-модератор что-то тухловато не думаете но один модер всего лишь нормально нормально мужики нормально впрп или, или что это ну типа а, может быть правда он проснется там мне лень я ради пропов взял Пиздец Ладно, хорошо, что я ментом не могу стать Ну, хоть бомжом я Стал хотя бы в этом мире Кстати, у бомжей есть такая прикольная функция Прям со спавна можно заказать Кому-нибудь по быстрому пиццу Чтобы ему кабину размажили. Так, а мы что пойдем делать? Мы пойдем. Что обычно делают бомжи? Бомжи кидают говном во все, что видят. И все. Жалоба отправлена. Как думаете? Примет кто-то? Так да хуй там плавал. Что этот боец невидимого фронта хочет от меня, не понимаю. Ладно, вот я просто пройду туда, постою. Мне интересно, чё... что произойдет. Камера выбрала. Блин, кстати, а вот карта-то интересная. Комнатки разные тут всякие. Прикольно. хрена себе. Ну, тут прикольную базу можно было отстроить. Если бы тут было, как его называют, места достаточно. Как дела? Знаете, прикольная такая черта быть э, донатным донатным хуйлом короче быть и потом подходить типа троллить охуеть смешно, чел подойти спросить как дела Прямо сейчас у вас на экранах донатный администратор в открытую задрачивает и мешает играть обычному новому игроку, который только-только подключился на сервак. На 100% уверен, что из тех просмотревших этот ролик найдется хотя бы один или два человека, которые испытывали то же самое когда-либо. Вы скажете, ну да, Артур открыл Америку, это DarkRP, на нем всегда такое было, есть и будет. Но что если вам скажу, что есть DarkRP сервак, на котором такого нет? Zip Project это новый развивающийся сервер Который не может не заинтересовать любителя Дарк РП. А почему? Сейчас объясню вам без лишней мишуры Давайте перейдем к главным особенностям этого сервака Это не пресловутый Дарк РП Который вы привыкли видеть. Здесь нету Кучи профессий VIP Супер Бандит ВИП Супер Пупер Мега Бандит и так далее Ты либо гражданский, либо госсотрудник В смысле, а что делать тогда? Ну просто открываешь Вики на серваке И читаешь, чем тебе можно будет заняться выбираешь себе занятия по душе Ты конечно можешь поотыгрывать РП, но но суть самого сервака кроется совершенно в другом. Например, полностью законный ПВП между игроками в определенных местах карты, которая, к слову, очень и очень большая. Помимо этого, она делится на несколько разных областей, которые открываются по мере того, как сильно ты прокачиваешь своего персонажа. Чем выше твой уровень, тем сильнее будут противники на новой территории, и тем выше и лучше будет награда. А где взять оружие, чтобы добиваться этих наград? Ведь на серваке нету гандилера. С этой задачей ты справишься сам, путем лутания деталей по всей карте, а затем ты сможешь скрафтить себе оружие и броню навсегда. Затем через какое-то время взять эти же оружия с броней и улучшить их на следующий уровень, для того, чтобы подготовиться к новой локации. Наверное, в каждой второй рекламе вы уже слышали тезис о том, какая отзывчивая администрация. Что касается этого сервера, так тут самая прямая связь с высшим составом без формата трибун. Кто не знал, на серваках обычно объявляют о том, что в такое-то, такое-то время вы можете пообщаться с создателем и задать ему пару вопросов. Если они будут достаточно удобны, то он даст вам на них ответ. Здесь же такого нету, ты просто заходишь в дискорд, увидел какую-то там, не знаю, беседу админов и игроков, зашел туда, поболтал с ними, возможно застал создателя за работой над проектом и понаблюдал. На данный момент я рассказал вам только 30%, если не меньше, причин того, почему вам все-таки стоит попробовать этот сервак. Ну и напоследок, почему бы не добить это все своим фирменным промокодом, который дает неплохой буст при начале игры. IP сервака, промокод, а также дискорд этого сервера будут в описании, поэтому залетай и передавай от меня привет. Открой дверь, в чем промокод? Проблема. Дверь открой просто, и все в чем проблема? А в чем проблема-то? Почему ты хуйло? Че там не думаешь, МГ не напрашивается? Наебло тебе сверху. Ну, докажи сначала. Но ты этот откат можешь в одно место вставить Смысл мне писать жалобы? сейчас вместо админов на серваки инвалиды. Ну я просто стою и башу лес. Я интересно, вот мне они как забатятся на эту хуйню, чтобы я одного из них раздамажил Говномодр, идея у которого как досадить игрокам, одна охуение другое И он не заставил себя долго ждать, пришел и вот что выкидывает Себе разрежь, может полезно будет Ну и зачем? Вопрос это заведомо тупые гланды. Слышишь, а мне вот интересно, у кого-то это слово взял? Я ничего не делаю, кстати, сейчас по отношению к ним. Они просто стоят хуйню и страдают Основные положения. А, Че может кто носить? Правила профессии. Где бомж? Бомж мне нужен. Карманник, а мне нужен бомж. Это никуда хуйню там отыгрывают, роллы, блять, какие-то. Зачем? Типа, он ищет причину, чтобы меня попиздить ножом но пизди, блядь У тебя, у тебя не нужна причина Не может пользоваться услугами проститутки охране, Блядь Не может пользоваться услугами проститутки Бомжа не могут ограбить При нарушении на НРП у тех, кто грабит Предстоительство халупы, бомж может делать проходы в присед Короче, пати На надолбоебов Я просто не знаю, если я ствол достану Какой-нибудь там, не знаю, ну рейвик Я могу им пользоваться или доебется какой-нибудь придурок до меня ладно пока что мученик на бомже смотрит просто правила или ставит чтобы узнать чем можно защищаться от таких идиотов а чем нет но у обезьяны с дефицитом внимания снова обострение поэтому смотрите что он придумал О, с чем ты это делаешь это вот он пытается так байтить на то, чтобы я хоть что-то сделал или что. Ну так они, короче, муд дали, типа, сначала сами... Справа факта его жизнь. Ого. А чё, сквозь мут типа, каждый может разговаривать, да? Охуенно удобно, наверное, спровоцировать на муд чела, а потом сидеть его хуями крыть. Чё ты там выперднул? РП-крик. Охуеть. Я его удобно, ребят, удобно Если что, если вы хотите показаться крутым и смешным Вы сначала замутьте оппонента Чтобы он вам ничего ответить не мог А потом пишите всякую хуйню Давайте, берите на заметку Минори геймеры рекомендуют Не пей Алё, чё такое? Ну как же Мне меня, да зашибись, а чё такое? Волнуешься за меня? Да. Почему? Тебя люди окружают. Надо задуматься об этом. Кто окружает? Люди. Ну какие? Я читаю, людей не вижу вокруг. А я вижу. Да? Ну, Что-то у тебя... Ладно. У тебя странное понимание о людях. Нет. Да не. Ну я правда сейчас пока кроме тебя больше людей не вижу. Удачи. Давай у тебя. Вы спросите, а почему я не подам просто жалобу, а ее никто не примет? Мне сразу сказали. Они они просто не будут принимать. Ни вот этот, вот, ни вот этот. Потом еще какой-то тут чел был. А че, демолд недоступен никому? Ну а зачем ты это делаешь? В чем проблема твоя? С чем ты меня бьешь? Ну, типа, это весело. Ну, попизди, попизди. Я просто не понимаю, в чем, в чем причина такого токса. Я, может быть, обидел тебя чем-то. Ты хоть выскажись. Всегда высказаться надо для начала, прежде чем делать что-то. Но по поведению, если судить, то очевидно, ты на что-то обижен. Ты... Хочешь злобу какую-то выместить. И плюс сделать это так, чтобы потом никто этого не ни, ни смог не заметить, не запомнить. А сейчас очень удобное, кстати, время. Админов нет, которые могут тебя наказать. Кажу, угораю. Но это ж не совсем нормально. Ну, Но подходить чела, лупить монтировкой время от времени, дамажить его. Потом дурака и все строить, говорит, что это не ты. Тебе пять лет? Пиздец. А суммарно вам сколько лет? Ну... 10-15, да, вот все, кто там живет. Очевидно, что да. Видимо, суммарно только столько набирается. Да нет, от 16 там IQ, блять. А я про возраст спрашиваю. Yeah. Не, я типа не претендую, я не говорю, что ты тупой, но просто есть таки, все задатки для этого, чтобы это утверждать. Ну, типа, вот вас тут двое, наверное. Потому что там я просто писк чей-то слышал, помимо твоего. Кто-то мне верещал ужасно Типа ушел отсюда или что-то там сейчас Крякнул, что-то такое А сейчас ты что делаешь, ты не говоришь, пишешь Какое, куда ты сообщение пишешь Я перед тобой стою, ты что, накуренный, что ли, блять Куда ты мне пишешь сообщение, стоя в метре от меня Я ни на что не намекаю Но опять же, повторюсь Все задатки для того, чтобы тебя называть Так, как я называл в начале их все больше и больше становится. Не забрасывай работу над собой, не забрасывай. Оно, оно нужно, оно полезно. Так что мем какой-то будет там меня может кто-то пизданет опять или же лупанет монтировкой в спину, потом будет говорить что это... Что там, что там еще будут какие-то, может быть не знаю раскрутки приколов. Вы там, может быть соберетесь друзьями мозговой штурм устроите, типа совместными усилиями мозговой штурм, ребят мозговой штурм. Может быть какие-то плоды вам принесет. Поодиночке идея у вас ну такая себе хуйня актуальны там может для 16 семнадцатого года как прикалываться на дарк мне кажется они достаточно тупые чтобы не понимать моих вбросов и мемов это дает мне полное право чувствовать себя охуенным на их фоне зачем ты это делаешь что ты мне палец стычешь ну, типа, зачем ты это сделал? Понять, как мыслит донатер на DarkRP, сложно, но все таки возможно. Почему бы не позадирать какого-нибудь игрока в среди ночи, когда администраторов нормальных нету, никто вас не накажет, и друг с админкой тоже тебе ничего не сделает, потому что он занимается тем же самым. Да и плюсом бомж, без оружия какого-то, просто с монтировкой, никакого противовеса и страха не вызывает. Тем более он не админ, тем более он, скорее всего, не пишет демку, в силу того, что он впервые на серваке. Ладно, все мои рассуждения касаемо этого хуйня полная, а передо мной Два конченых донатных ублюдка Которые купили себе донат за промокод и Решили устраивать какую-то хуйню среди ночи Когда админа, который может им дать пизды На серваке нету Фестиваль терпения заканчивается Переходим к следующей стадии Надеюсь, она вам понравится А что, что такое-то? Пиздец, они... Они нахуй не, не, не в себе Ну, ты чё, ненормальный? В чем причина твоя? Мне хоть объясни. Или ты просто на рандоме подходишь, спамишь эту хуйню? Ну, ты, типа, у тебя нормально всё, не? <музыка> ну, и шо <музыка> ты можешь Сука! <музыка> Патронов нет? Бля, пиздец, нищие ебаны Какие вы ебаны нищие Вас кончи с глоком убил, блядь, на бомжа Это пизда А чё вы, ребята, обиделись? Вас бомж распиздил двоих Вас бомж убил с глоком, сука Что за, блядь, идиотизм? На чё обиделись-то? На чё? Чё случилось? Типа представь себе весь сюр Ты вот играешь такой, накупаешь себе кучу хуйни Заходит бомж, сначала тебя первое время закидывает говном, а потом в это говно еще и макает. Во второй руке с Глоком, блядь. Я тогда игру удалил. Да вон сидят два обиженных в доме у себя. Мужики, так чё вы забились-то в угол-то? В чем проблема? Чё че такое? Я же говорю, может, обидел чем-то. Может быть, поговорим. Блять, они в АФК встали, пиздец. Это я настолько... Я задрачил бандитов, блядь, донатных, будучи бомжом с глоком. Это новый уровень какой-то? Это не дигл, который дамажит там по 50, по 70 хп и больше. Это глок, блядь. Настолько ранимая душа бандита на DarkRP. Вы просто на самом деле-то крутые. Мне хотелось бы с вами поиграть. В чем-то проблема заключается. Мы бы там добрали бы еще, не знаю, ну, смотри, у вот, типа вас двое, я третий. Еще бы взяли, получается... Двоих челиков Вот и нас считай пятеро Типа одному из вас могли бы этот, Ритуальное букаки сделать там Четвером Не, вы можете меняться Можете вдвоем сразу Ивент морской бой блядь. Уже, знаешь, я четыре раза пытаюсь Тут заснять Четыре раза исправно они Какие-то ивенты врубают Когда я начинаю записывать Я тебя в пропа добавилась Молодец Uh, от кейпада пароль 1488 uh -huh. Ты хотел сказать 1488? 1488 Ну, 1488 Нет, 1488 Ты, ты сейчас ну, другое число назвал 1488 Нет, блядь, вот смотри <связано> Сейчас я третье вырублю Вот, 1488 Ну, 1488 Ты чё, прикалываешься надо мной? <связано> да, ты чё, блядь, до тебя так дошло? Нет, я тебе говорю, вот пароль 1488 Да я написал 1488 Камеру смотри, блядь, я ввожу 1488 4488? Ну, вообще... Я пароль тебе говорю, 1488. Ты че не понял, что я хуйню просто стою, несу. Нет, 1488, другое число, блин. А, я ещё в ответ под ах, ты сука. <laughs> ну я, я, я, я тебе говорю, 1488, пароль? 1 1488 не говорю, нет! 1488, нахуй! <laughs> Ребят, у меня очень... магазин оружия открылся, если что, всех жду. Приобрести что-то, приобрести, да? Ну я хотел смысл, что у нас. А, ну, оружие, люди... Фрукты есть. Вы хотели как-то цену обсудить? Я контролирую ценовую политику данного заведения. На самом деле этот товар уже идет со скидкой, вот, а, так как в честь новогодних праздников немножко запоздалых, вот, так он без скидки стоит 15 тысяч. То есть, ну, условно предлагая вам за 10 тысяч, мы, по сути, уже вам делаем скидку в 50 процентов. Мне кажется, это достаточно веский повод для того, чтобы ну, приобрести данный товар. Именно сейчас вот в условиях ограниченного предложения. Ебать а, что? Нет, я понял. Ну, в принципе, я думаю, Ебать ответ... что? А, зачем? З зачем вы его у -у -у -у -у -у убили? Может уже насчет товара поговорим. Да конечно, да, только. Yeah. I'm bad. I'm bad. I'm bad. Предложи вложиться в его ебальник. Yeah. И, и убить его нахуй? Ну. No. <плак> Сколько? блять. Блять. Что за происходит? Добро пожаловать на дар карпы, блядь. Са, даже у нас нет. Просто вахует. Сейчас... у нас вообще правил нету, но, блять... Я сейчас за ДМ каждого, блять, выкину. Я уже продаю очень бездельную... ⁇ п твою мать! Люди убивают... Ну, это ж не я убиваю. Блять. Это он сделал. Что за пиздец, блядь? Понимаете, вот шоу творите. Понсор, Сейчас, просто. подожди. Фрикил, дем, админ, тп. А, подожди, я сейчас делаю по-другому. Стой тут, я попозже. Ну, эта лицензия не нужна на продажу. Лицензию. Да, расскажешь. Говорю, я говорю, расскажешь, хорошо. Станьте лицом к стене. Хорошо, все Давай, попробуем попробовал. Хули ты хочешь. Ребята, пожалуйста, отставьте панику. Админы уже рассудили эту ситуацию и сказали, что нету нарушения ФРРП как у продавца, так и у охранника этого магазина. Это была самооборона от неадекватного сотрудника полиции, которая не является ни ФРРП, ни фрикилом. Потому что охранник на то и охранник, чтобы охранять какое-то помещение или же человека. А почему он неадекватный? Снова ты, сучара, на скрипке оправдываешься. Неадекватный он, потому что при нем убили двух трех человек и на эти убийства он не обратил никакого Внимание, ему было важно докопаться До оружейника, что он продает оружие Без лицензии на продажу оружия Причем в законах города не сказано о том Что на продажу оружия или же просто На какой-то бизнес нужна лицензия Это еще что такое? Пиздец а, Пока что тогда охраняй Сейчас я возьму кое-что вот У меня разрешение есть На то, чтобы использовать изменение голоса Расфризь меня от кого надо у меня разрешение зачем ты лезешь в жалобу сейчас Потому, я увидел нарушения нету всего доброго то что я торгую оружием это первое. Это является каким-никаким, но все-таки бизнес. В законах города предписывают мэр по своему желанию, что дополнительно к стандартному своду требует лицензии и что за собой какое действие несет. Западло. Но ты вот как, ебнутый, нет? Я тебе сказал, что у меня есть э, вот, разрешение на войс. Ну, ты экстрасенс, откуда знаешь, что у меня нет разрешения? что ты за хуйню делаешь? Пишешь там, забаньте, забаньте. У тебя всё плохо, что ли, с головой? Что с тобой? Что тебе мешает? Что разговариваешь? Ну, я тебе нормально сказал, у меня есть разрешение. В чем твоя проблема? Что тебе еще нужно? Ты пишешь ну, откуда, там, чтобы мне кто-то... А откуда ты знаешь, что у меня нет разрешения? И ты вот так вот сразу по-быстрому решил, что надо меня забанить? Ты совсем ненормально? Если бы я реально в первую сейчас улетел. А Из-за тебя если у тебя есть нарушение, то я тебя разбаню. То есть, меня все равно надо по-твоему забанить, да? Ты как, лечишься? Нет, ты лечишься? Все, короче, я сейчас узнаю Да иди давай уже отсюда, блядь, не мешай нам заниматься разборкой жалобы. По твоей логике, например, я могу взять Гровера, к тому же, и сказать... Да сделать себе там какую-то ферму наркотиков и сказать, что... Это не является вообще запрещенной, потому что мэр не написал, что... Я не могу Как бы делать ферму э, наркотиков Да, Конечно, да, да Вот не по нет. твоей логике, это как раз Но твоя логика есть, Ебанутая нелегал. достаточно Оружие, оружие есть космос, нелегал, когда чёрная. с помощью него Пытаются убить кого-то намеренно Или же используют для ограбления а Не забывай то, что оружием также Можно и самообороняться Что предписано как и в правилах, так и приветствуется госами, если об этом Говорит кто-то, то что вот у меня была самооборона Поэтому я кого-то убить. Поэтому по твоей логике, она как раз таки твоя не моя можно да сделать любую хуйню и сказать то что вот это не предписано в законах эти ясно сказал то что торговля оружием это бизнес ты этого блять, понять не можешь минут пять уж бизнес пока по правилам города по законам которые мэры сдает пока что не требует лицензии Иди к мэру еби ему мозги они а мне за то что он законы не внес бизнес э, как э, то что запрещено без лицензии а еще ко всему прочему ты даже толком не знаешь продаю ли э, оружие кому я я продал что я продал ты просто пришел начал просить лицензию с нихуя ты не увидел факта продажи оружия тебя не было в этот момент да, действительно. Лавка, оружейная лавка И ты даже в отверт без... Да, но ты же преступника Я хотел поймать магазин, Алло, командир спецназа Ты же преступника хотел поймать, правильно понимаю? Ну, преступник это тот, кто какой-то закон нарушил Я тебя спросил Лицензию Бля, ты преступника не... хотел Я... поймать, который Я... закон нарушил города? Ну, типа там, то, что оружие Без лицензии продаешь Я что тогда по факту преступником являюсь, да? Ну, ответь Нарушители. Ну, преступником, значит, приступил а, Законную черту, хорошо а, Какую черту я приступил законную а, из законов города? Я никакую не приступил, никого не убил, не таскал оружие в открытом виде, не угрожал никому, не занимался нелегалом. Денежных принтеров я не имел. А бизнес? Ну да, бизнес, но он не регулируется законами города. То есть, блядь, ты представляешь власть, которая никак сама не хочет ничего регулировать законами города, и в этом обвиняешь меня, что я, блядь, не имею какую-то там лицензию. Хорошо. Допустим, даже не допустим, наверное, ты прав, даже не наверное, ты прав. Потому что я сам не знаю, это считается, потому что решить только может администрат. В законах не запрещено заниматься да. бизнесом без лицензии. Да, вот видишь, ты сам признал то, что ты просто так до меня доебался. О а чем признал, твоя признал, жалоба я тогда себя, вообще? Да, на ферр-РП. На ферр-РП? Какое, блядь, ферр-РП? Нас двое, ты лезешь на я двоих я человек, у меня охранник постоянно почти бегает, блядь, с оружием и следит за ситуацией. О чем речь? У него камера стоит, где он отслеживает, что происходит в магазине. Ты что, реально думал, просто ты залезешь за вот эту огороженную специально территорию, на которой написано. Когда ты перелезаешь, за которую это считается проникновением, ты реально думал, что тебя ну просто это спустят с рук? Нет. С тобой будут стреляться, с тобой будет стреляться охранник. Это не госслужащий, но он работает частно на какого-то конкретного человека в его интересах. Я тебе сказал про ФРРП, ты мне сказал, то, что я влез в твой дом, ой, влез за стойку и mm -hmm. меня охранник расстреляет. Ты мне про ФРРП расскажи, ты ситуацию вообще, блядь, за рамки РП вывел. А, просто одним своим выпадом про проверку, про то, что ты перелез за стойку, начал качать права, и про то, что ты признался, что ты просто так до меня доебался. Какое тут нахуй РП, И РП тем более? Ты просто захотел себе Очень придумать причину. Так. Я тебе спросил лицензию на продажу оружия. Я тебе сказал, на продажу оружия лицензия не нужна по законам города. Там ничего не предписано. Тебе этого должно было достаточно быть, чтобы пойти к мэру уже, попросить сделать такой закон, а не сидеть меня заебывать. Ну что ты доволен? Я у тебя уже сказал, хорошо, меня откину за фреарест Хорошо, меня откинут за МРП Но я тебе оружием угрожал Угрожал? Угрожал Да. да у меня все есть, а что? Угрожал, ну а что стоял? я сделал? Я убежал Я убежал куда-то? Я оружие в ответ достал Когда ты мне сказал лицо Я тебя сразу просто так стрелять начал? Нет Бля, тебе недостаточно того, что себе? я вообще не сопротивляюсь Когда ты мне приказываешь под оружием Я даже развернулся от тебя и стою Просто жду, пока ты что-то сделаешь Я тебе сказал лицом к стене Ты тупо стоял, ты сейчас просто говоришь про э, другое бар. про что другое ты просто блять скау лицом к стене что я ничего здесь? не делаю для того чтобы ты посчитал это за феррп я стою ну, вот так а вот у есть барной есть, я не двигаюсь не потому делаешь, что, что, что место блять нету ты понимаешь нет меня вот это ходить бегать ты еще если, если ты это посчитал есть, за нет нет, не нет чел справа. Если ты это посчитал за феррп, то а что бы было, если бы я начал пытаться искать нормальную стену, бегая туда-сюда, развернувшись в одну сторону, в другую, ты бы посчитал это тоже за феррп. Нахуй оно ну, мне нужно, я встану просто как вкопанный, буду ждать твоей реакции, что ты будешь делать дальше, что я и сделал. Ты же неадекватный, блядь. Ничего бы я неадекватный. Ну адекватный человек такой уже б хуй подаст. Админ, короче, решай. Я заебался этой этой хуйней заниматься, доказывать, что а, кто-то прав, кто-то не прав. Пусть админ решает. Я выполняю работу за двоих, блин. Все, дружище, я посмотрел демку, все хорошо, все нормально. Только... Да, да, закрыл Ура! Все, я могу возвращаться в РП. Дальше, я решил поиграть в соло за сотрудника ФБР под прикрытием. Я беру, накидываю маскировку мафиозника и хожу по городу, ищу каких-то челиков, с которыми можно что-то замутить. Схема очень простая. Ты берешь, проворачиваешь какое-то дело с очередным мафиозником, будучи тоже в маскировке, и потом, опа, достал оружие лицом к стене, вы обвиняетесь на каком-то-таком-то преступлении. Можешь помочь хата, если одна интересная, надо пройти туда. Нет? Ответ будет какой-нибудь? Нет. Можешь помочь мне? Что? Может ты нахуй сигареты вытащишь, а с людьми будешь общаться? Да? Может ты за своим помилом будешь следить, а? Прежде чем свои баллы открывать. Слышишь ты нахуй хуй Че у тебя с голосом ответить? Ты откуда высрался здесь? Че, у тебя с голосом хуй сос ответить на это? То что надо, нет? то что надо у меня с голосом тебе вообще ебать не должно. Пошел нахуй отсюда. Так у тебя же изменение голоса из другого, ты че? А, у тебя МГ, дальше че? Продолжать будешь? Разрешение есть отъебись. Отъебись, От меня свинья у меня есть разрешение. Иди нахуй дальше играй. А ты что такое злой? В смысле злой? Не, я добрый. Да по тебе не видно, блять. Ты он нахуй человек обрисовывай, блять. Ты лупики свои, сука, раскрой нормально, блять, чем смотреть, и горит, там видно, не видно. Пошел, говорю, нахуй отсюда, не разговаривай со мной. Так что слышь, поможешь или нет? Оружие нужно. Ты не Кто к тебе лезет? Оружие нужно. Не лезь ко мне. Орудие. Встанет меня. Ну, так иди нахуй тогда отсюда. Пс, ты что офигел? Может тебя вообще избить? Ебать, к стене встань тогда. Ты Ебать, к стене. Оружие, убери, блять, с него. Хорошо. А что такое-то? Почему ты предсвидетелях меня ставил лицом к стене? давай себе нон-РП тогда. В смысле? Ты мне хотел уже начать угрожать, я хотел вызвать полицию, чтоб ты никуда не ушел за угрозой жизни. Вы мне этого не дали сделать, потому ты что вы решили постреляться? Постреляться? постреляться. Ты, ты, ты предсвидетелях посви поставил меня лицом к стене. Ну и что дальше? Потом он начал и... тебе говорить, что дальше? мне оружие. Ну а какого да? хонда стоит оружие ты она дала так? уже? Он был у тебя за спиной. Ты, ты не, не за спиной, что ты устал, пиздишь? Блядь. Вот так вот он стоял примерно. То есть ты смотришь все, можно сказать, на меня. Он стоит вот тут вот, сбоку от тебя. Ты его по факту видеть не можешь. Потом начал по нему стрелять. Смотрю в другую сторону, я отхожу. Mm -hmm. Расскажешь. В этот момент меня уже пригласили в какую-то микробандитскую организацию. Один раз им довелось меня рассекретить, понять то, что я был в маскировке, и убили меня. Причем заслуженно, к этому претензий никаких. На правах новой жизни, а также новоиспеченного их соклановца, я взял профессию реального оружейника, который правда может продать оружие. И у меня есть доступ к дверям их базы. С этого момента, правда, никаких подлянок я делать им не хотел. Я хотел просто прийти продать оружие, но меня встретили, во-первых, недобрым жестом, потом угрожали оружием, и третье уже развязали перестрелку. Ты, сука, толся, да еще раз дверь откроешь, я тебя убью, нахуй. Сюда к сне встал. Значит, да дурак, блядь, совсем. Дыбанутый, сука. Тихо, тихо, тихо. На меня напали! На меня напали, не бейте, не бейте, обосыте, а но не бейте, на меня напали, на меня напали, на меня напали! Я защищался, я защищался. Я уже убрал, блядь. Да это сотрудник был, ну ёпта, блядь! Кабаны, баны, нахуй Кого ты, блядь, кабаном назвал? Скрой свое ебало нахуй и не вылезай вообще с этого блядского ангара, ты понял меня? Кусок дерьма, кусок дерьма отсталого, закрой свое нахуй ебало! Да, давай постреляй. Какие у него есть нарушения на данный момент? НЛР, потому что он до сих пор помнит, кто я такой и что я ему сделал. Феррер П, когда он достал гранатомет в ответ на мой дробовик, когда я хотел его задержать до прихода полиции. И здешний фрикил, то есть ДМ, потому что он спровоцировал эту перестрелку чисто для того, чтобы постреляться. Выдавай себе феррер и ДМ. Хули тебе надо, кабан, блядь? Выдавай себе ФИРРРП и ДМ. Себе тоже ДМ выдавай. Причина моего убийства. Кабан, блядь. Давай. Ты мне угрожал оружием и убийством. Я достал оружие, чтобы поставить нет, тебя лицом нет, к стене нет, и чтобы потом нет, вызвать я полицию для тебя. Тут... Нет, пиздеж, пиздеж. Я хотел вызвать полицию, не ты не суда. дал этого сделать. Ты достал оружие в ответ грянутомёт и начал по мне стрелять. Твои проблемы. Твои выдавай проблемы, себе ФИРРРП и ДМ. ФИРРРП и ДМ. Ты оружие, ты не имеешь права так это делать. Самозащита? Серьезно? Я Пока. Ты не имеешь права мне с завершать курсы. Алло. Да-да-да. А, тут да. Челик а, нарушил правила, не хочется выдавать наказание. И еще плюс оскорбляет очень. Я его к себе депаю, да, он да, обратно тэпается. Здорово. Вот он Нет. нарушает правила оскорблений. А, меня в качестве админа он сейчас оскорбляет постоянно. Что Непонятно делаешь? зачем. Это и 5.4, также ФРРП и ДМ. Вот, получается. Я двери открыл. Да-да-да, ты валенок, блядский, закрой свой нахуй рот. Да, да чё там, ты микрофон а... отрубил? Почему у тебя человек ТП типа, нажал? Он мне говорит, что ты себя ротушишь. А два раза было, два раза было. У меня все записано. И... Отказался. Нет, отказался, если отказался. отказался, А отражай, это потому, и... что это хуесос, кстати. Симен, Симен, Симен. Сперма. Ты, знаешь, ты конча. Да, я твоей маме в рот наливал. Моя мама ты наливала инфлятор. в рот тебе полную кружку дерева. Понял, что ты мне на это скажешь. Блядь, погнайтесь с выражениями, пожалуйста. тебя адекватными. В общем, ребят, сейчас расскажу. Я двери им открыл, потому что, ну, у меня-то доступ есть к дверям. Они меня постоянно выгоняют. Вот. Я дома у тебя не сидел, забежал, предложил оружие. Мы с одного клана, чё бы и нет. Толстая тварь, блядь. У тебя мать настолько толстая, что ей, блядь, слоны в бильярд играют. Шаришь, нет? Блядский выродок выжди, Давайте не будем оскорблять Вы, вы соклон, я, я, я помню, я последнее время вообще видел, как Ликона поливает говном из-за его маски вот А так, вот такой я первый раз Подождите, Давайте не будем оскорблять, давайте разберемся Жалобы. Давайте вообще не будем ничего делать Кому Пусть ты там, давай, блядь, давай, срал в рот? Подождите, пожалуйста, без негатива А че ты микрофон-то вырубил, хуй хуесос? Отсталый Все, давайте, тихо, пожалуйста Опустился? Да, да, да Давайте, чисто, ну, да какая мама, у чё, мужики? Да вот именно какая, блять, мама. Блядь, я, мама? я оскорбляю то, чего да, у него шага. нету. Понимаешь, это дедомовский хуесос. У него все, нету все, детства, у него все, нет что, жизни что, Он проебал то, одну пятую одну, то, пятую одну так, пятую своей нет. никчемной жизни Надеюсь, ты не так долго жить будешь, ублюдок Так, давайте, сейчас я вообще все разберу. Давайте, порешаем Короче, я да, открыл двери Забежал к ним домой, у меня же доступ есть Но. Я же типа в клане за оружейника У меня реально профоружейник В общем, мне попался какой-то реальный сын пиратика Которого родили незаконно на мусорке О его рождении никто не решился говорить Сначала может показаться, что это супер токсичный Оппонент, очень круто, что-то новое в ролике но нет от всех остальных челиков которые мне встречались в роликах он отличается только тем то что он полностью неадекватный если какой-то условный микро или же админ сначала творит хуйню а потом его раскидывают по фактам и он реально понимает в чем он не прав то здесь все в точности наоборот он мало того что тупой так глупо нарушать правила и рыть себе могилу может только отсталый хуесос во вторых жалоба длилась около часа и весь этот блядский час я слышал только одну ты жирный у тебя мама жирная я срал твою Твоей маме в рот, подуй в хуй, подуй в хуй, и все это зациклено на 100 плюс раз. Вишенкой на торте у таких ебланов не менее уебанский микрофон за 100 рублей, который неведомым образом вселяет уверенность своего владельца то, что он может выиграть какой-то конфликт, если будет просто перекрикивать оппонента. Пиздец, пацаны, с Доты, что ли, сбежал, или что, закройте его там нахуй обратно. Пиздец. Кому то там нахуй еще говоришь, зубы выбеж блядь, ну, последние, ты, ты, ты ну, легче своего писюна двухсантиметрового, нихуя в жизни не держал и мышки, понимаешь, нет кому-то, что выбеж Не, подожди, Семен, смотри, э, если ты его выгнал с своего дома, он имеет право стоять напротив твоего дома, он не находится на территории твоего дома, то есть, если ты вышел и он тебя поставил лицом к стене, ты же сесть там по Че ебало-то втопил, а, мразь? Что ты вы, выключил свой микрофон? Покажи мне еще раз свой голос. Ну, сейчас, сейчас просто вылезем, отлетите за оскорблением, вы на мужики, надо Ну, я по поводов по не давал меня оскорблять именно так, понимаешь? Что-то про родителей, чел начал говорить. Ну, если начал говорить, пусть продолжает. А чё он там, жирная тварь, блядь? это максимум, что он может себе позволить, сейчас сказать. Или Да, твоя мать жирная. Я ж тебе уже сказал контраргумент насчет жирным. Слонам привет передавай, которые в бильярд ей играют. Ебанат. Но я ему сказал лицом к стене, я ему, ну, я в него не стрелял. Он достал по-быстрому гранатомет, начал ебашиться со мной, я не просил об этом Хорошо, слышь, давай, например, я жирный, меня это как человека хуже делает, нет? А вот ты хуеплётом родился, ты хуеплётом yeah. и остаёшься, кончу, да, пизда так, Подождите, вы его вписали в дверь, формально он является... Они меня в клан, блядь, взяли, понимаешь, нет? Они меня взяли в клан Как бы он считается, в дом вписан, он конкретно считается, он тоже является владельцем Блядь, я твой клан, что ты делаешь, сука, свин? инфантил, Чей, блядский, в шапке гондонки, сука, том, господи. Куришь дон-табак свои ебучие том, за 3 рубля. И ты мне говоришь, что я бедолага, ну просто охуеть. Я таких перлов еще и кадров в своей жизни не встречал. Ты, блядь, еще лучше пиратика, знаешь. Тебя еще веселее угорать сидеть. Вы, донатные, вы можете там приказать, чтобы он, там, чтобы он себя сам задержал. А, да, считали. тут э, вторая часть открывается. Я вот эпо говорю ему его нарушение, фир-РП, и получается, как его... 5.4, 5.3, потом фир-РП, он формально отказывался мне, ну, выдавать это наказание, когда я его дэппл. И он админ обузил этим самым. Так, ребят, давайте... Давай, ебаш меня, давай, ебаш, Давай, ебаш меня, и... давай, uh, давай, ебаш меня порачили, у курок. Давай, у курок отстал, э... меня. Это максимум, что ты сможешь сделать, ты никчемный сын хуйни. Семя Кого ты сейчас там, сейчас блядь, ты пришил? Себя. Давай ты сейчас просто себя за свои нарушения. Так ты, ты уже байтишься. Не, не не обрицатель. не не не не слышишь, он меня как админа оскорблял здесь, вот в самом начале, когда я его только тэпнул. Я попросил просто выдать наказание. И Ну, как бы, да, я ну, так, ничего такого тоже, больше тоже, из этого первым не говорил. Я ему он, не давал по... Давай, давай, что ты из ствол достаешь? Тебя, блядь, руки дрожат нажать нормально на ЛКМ хотя бы. Сука, ты такой никчемный, что ты не можешь даже меня, блядь, убить сейчас при всех. В игре, нахуй, в компьютерной, ты понимаешь? Какой у тебя толк будет Короче. в будущем, ублюдок, ебаный. Чё ты, ебало, втопил свое... да, о, жирная тварь, блядь. Выключи, нахуй, обратный микрофон свой за 100 рублей, нищий ублюдок. Выключи его нахуй, пока я не приехал, тебе об голову его не разбил. Гондон. Да ты приедешь, хуяру в рот, возьмешься со дури, блядь. Это все, что у тебя есть из панчи. Да, про хуяру в хуй подуй. Это за место этого ты сигарету носишь с собой, да? Ты слишком буквально воспринял слух о том, что курение это скрытое желание сосать хуй, да? Слышишь, ты чепушила, ебаный, блядь. Заглотус. За... Ты мне нахуй, нахуй ебала делал. свое. Заглотус. Ты мне в шапке гондонки будешь говорить за то, что я, блядь, чепушила. Ну просто охуеть. Лук называется офисный денди, да? У тебя, блядь? я, расскажешь, 5.3, 5.4, ФРП, потом отказ Чего? выдачи себе наказания, дальше продолжать, сын бляди отстал, и простил. Любанная, тварь, блядь. И тварь, семи крестьян, блядь, да, которые плохо, тебе не могут микрофон ебучий купить. Зато сука раскошелился на донат оружия, блядь. Поздравляю. Да, на заводе, ебать, взял, Да, на заводе. Да, ебать вложение у тебя классно. Вместо того, чтобы микрофон и мозги Маш... купить, ты себе берешь, блядь, донат. Ебанат конченый, сука. Надеюсь, ты сдохнешь в нищете, блядь, с такими вложениями это и умением ты. распределять свои средства, пиздец. Умри нахуй и не, не говори сразу. вообще со мной больше. Инвестор, блядский. Ч ⁇ ты ебала, Я опять втопил, Разговаривай, микрофон дальше. Или ты... Боишься, что тебе просто пизды придут, дадут. Ладно, это уже становится неинтересным. Я 10 минут только слушаю о том, как там оказывается моя мама орет у него на заднем плане. Хотя она у меня сейчас на кухне просто готовит еду. Ладно, это пиздец, как неинтересно. Да, да, да. Ты мне неинтересна, а почему ты мне сидишь эту хуйню пишешь тогда на протяжении 10 минут? Ну, да, проверил. Она вон дома у меня стоит, готовит. Ты троллишь меня как-то тупо очень. Ты 10 минут одну и ту же хуйню несешь. Бессвязную. Да, да, да. и 2.8 правила дон администрации. Это же донатный ебанат. Я сомневаюсь, да, что да. вы такого на наборку пропустите, ублюдка. Он просто тест на адекватности на Ну вот видишь, как бы да, что и требовалось. Тише, тише, тише. Ну, что и требовалось доказать. Вот, вот, вот, как бы, да. Шо в пизду. Я вернусь, выловлю тебя. Да, блять, ищи с долбоеб. Днем с огнем не сыщешь меня. А если сыщешь, то опять полетишь нахуй в банку. Че тебе, можешь адрес ебанат дать, чтоб ты приехал, меня выловил все-таки. Давай покупай Ты же, блядь, бабки потеряешь, ты понимаешь? Нет, я ж тебя, считаю вот так вот на бабки развел Чтоб ты разбан себе купил, ебанат Я же говорю, ты, блядь, вместо того, чтобы хуйней заниматься Купил бы себе микрофон нормальный Да, надерешь, хорошо, да. давай Давай, давай Вызов принят Так, в общем, будете наказаны за Один день и ой, Два дня и 16 часов Выловишь обязательно, давай Че еще скажешь интересное? Так, и мне там что по вот нарушению? Пизда, я конкретно ничего нет, ну, по крайней мере, вижу. Если я вас оскорблял, ты имеешь право правом администрации, если была провокация. Конкретно остальное я ничего не Я его а это. Я, я, я, я не непристойный тебе не говорил, да. Я его. я его обзывал. Нет, тут нет. ничего такого нет, если, опять же, была провокация, ты имеешь право, это не Ну, допекал. она была. Может, нет, можете, нет, если нет, видите нарушение, меня четвертовать нахуй и выебать все вместе. Я нисколько не против. Нет, просто, нет, я просто хочу ну, если у вас претензии есть. Мы Бля, он разбан. Ребят, слушайте, а у меня <соценно> <соценно> вопросик такой, стойте, подождите, у меня вопросик такой есть. <соценно> а если чел, получается, вот угрожает оружием кому-то, но не отчитывает и без отчета берет, убивает человека. Ты еще ]嗯? раз, подожди, скажи еще раз. Ну вот смотри. Человек э, у себя дома прям на пороге достает ствол угрожает другому человеку и без отчета какого-то убивает. Это вопрос. То есть секунды две -зона просто. Плюс а, То ну ты по типа его, он у него не опять нарушение по его, обратно у него опять нарушение. Ну, конечно, я снова подал жалобу, потому что такого конченого хуйлана нельзя отпускать. Ребят, пожалуйста, запомните, если вы ведете себя приблизительно, как он, творите такую же хуйню на жалобах, как и он, то абсолютно неважно, какой разбан вы купили, там, сперма час, нескольких дней, недель, месяцев и так далее. Мне на это будет Рубинова поебать, потому что я наберу заранее еще несколько других доказательств для новой жалобы, чтобы выдать еще один бан, а возможно, даже на больший срок. Очевидно, он побежал писать создателю о том то что вот он такой бедный несчастный его задушили три администратора и выдали ему бан на два дня пожалуйста продай разбан я больше так делать не буду потом он попадает к нам на жалобу и начинает выебываться, мол я сейчас позову создателя вам всем будет здесь пиздец вы будете сесть здесь валяться в своих соплях и в дерьме а я пойду дальше играть потому что вы все тут хуесосы и так далее со второй жалобы я уже понял то что смысла как-то его перекрикивать с его микрофоном который заглушает все вокруг нету никакого абсолютно смысл как-то его оскорблять в ответ тоже нулевой, потому что он реально думает, что если перекрикнуть собеседника, то он выиграл. На самом деле это равно заплагать. И еще одно интересное но. Он очень яро угрожает нам создателям сервака, который его разбанил. А теперь мы плавно перемещаемся в Discord, где я показываю все-таки демку на вторую жалобу администратору, который ее разбирает. Ушла отсюда нахуй. Ебанная грязь. Пошел тоже находит сюда. Дверь закрыта, блядь. Ну вот. Да, все увидел. Шабудом и казанем. Ебать, 10 или 20 Слышите? минут прошло, ты ничего нового да. тогда не придумал с того момента. До сих пор там, блядь, в хуй подуй, посрал в рот, еще что-то, блядь. Вообще не пизди. Слышите? Не пизди, новое что-то придумаешь, тиши, тогда тиши, расскажешь. Тише, тише, тише, тише, тише, тише, тише, тише, тише, тише, тише, чушечка. Смотри, тебе, тебе и тебе. Сейчас вы пизды получите. Я вот сейчас разман, как бы, у человека покупал. Я сейчас ему написал. Он сейчас зайдет, вот эту всю ситуацию разберет. Да. Давай. Тебя, получается, накажут, и тебя толстый. Да. Потому что ты толстый, ты, ты толстый за свою да. профессию не можешь такими вещами заниматься. Кто зайдет, кто зайдет? А вы сейчас увидите. Вы... Я у вы... разбан покупал. Я сейчас ему пожаловался, что на второй раз на жалобу почему-то забирают, почему-то вот такая ситуация происходит. Так еще одно нарушение. Похоже, у тебя есть. Еще одно упал. у тебя нарушение. Он сейчас у таких безделье даст. Нам. Я обычно знаю, чем это заканчивается. Я во-первых, я давно тут уже играю, мне все равно. Да. Я не первый раз разбаны покупаю и как бы не первый Но раз. Бля, знаешь, это вообще не в твою пользу наказываю. аргумент, мозга, то, что ты правил, не первый да. раз разбаниваешься. Ты, наоборот аргумент в ту пользу, что ты долбоеб чем, который ничего. Я разбаниваюсь не по амнистии, по амнистии, так. по амнистии. Да нахуй а амнистия блять ты за деньги блядь. разбаниваешься и не более да да да да По духу, ты платишь блять за свою я тупость буду, о щас. чем речь ты платишь за свою тупость блять которую ты ничем не можешь нивелировать охуеть вместо того чтобы учиться на ошибках ты какой-то поток я говна на бесконечного нахуй, не и своего ебаного рта блять высираешь пиздец о чем да, ты да, можешь со мной разговаривать нахуй щеку, ты, ты же даже не тянешь на моего самого самого жесткого собеседника в перепалке о чем речь это все что я слышу на протяжении 20 или 30 минут что будем, там может новое сейчас выдашь наконец-таки? Ща-ща, одну секунду сейчас. Ща. ща пиздала, нахуй всем. Без твари, блядь. Алло, Пиз... алло, а че я сделал, алло? Ты щи нахуй меня не трогай, блядь. Кого хуй, ты меня трогаешь, нахуй. Алло, может ты свое ебаничего вольнешь, слышишь? Слышишь, ты давай, ты не Давай выселим. Ты под одну ребенку, нахуй, с ним уходишь. Ты понимаешь? Что ты зовешь супер админа, хотя ты в данной ситуации не прав. Ну пусть он зайдет, зайдет, зайдет, давай мне уже, блядь, смешно, да. Я не прав, я за что, за то, что... И снова пойдешь разгон покупать. Где я был, где я был не прав, я тебе в рот сакал, нахуй, сподливый. Это я тоже слышал, пожалуйста, что-то, блядь, новое, умоляю. Короче, набор не Никакой набор нарушает, Нет, смотри, понимаешь, что просто человек на всех стоит, гонит, на всех на Я вообще-то, типа, просто стою, наблюдаю, он просто сказал, чтобы мне пизда, блядь. Ч ⁇ ты зайдешь мне квиз? Нет, не, не, да, я, я сейчас ну, согласен, объясню. Ты, пожалуйста, закрой свой ебальничек. Он почему назвал, ты меня назвал, трогаешь? Вот, закрой свой ебальничек, пожалуйста. Человек назвал меня негром нахуй, просто исходя из моей модельки. Если и так, то нахуй, напил его ебаным Ебаным гапоем, который курит нахуй. Ебаный Максим Красный, блядь. Имеет рак легких нахуй. Я босс, и ты что ты... Блядь. Это правда ты так его назвал? Вы первые, почему, почему, почему меня фризят? Почему меня фризят? Почему? Почему ты себе такое позволяешь? Почему ты себе такое позволяешь? Что меня зафризили? Ты не имеешь права меня фризить. Слушай, я отменял это жалоб, я ему бы сделал осталось все, что захочу. будет у тебя хоть понял? Это уже, кстати, второй раз. Ну он, блядь. Он меня, у меня, он меня достал, нахуй, и, и, и ты понимаешь, что ты сейчас просто я себе нахуй родишь могилу, говорю, блядь. Так, да. Да ты родишь в могилу, кусок уедни, блядь. Я, я не буду больше играть, идите в пизду все, блядь, идиоты ебаные. ты просто опустился здесь жалобе, вот и все. Ой, блядь. Ладно, я хотел поговорить ним поговорить да. дай ему лучше пермач, наверное, не знаю. Он вообще, прям, он конченый, блядь. Я, я типа сколько раз говорил, чтобы они что да, да, адекватно да, общались, да. блядь. Я могу тебе даже демку показать. Тут такая картовация, пресс ходила, пиздец. Да я в принципе вообще не слышу, только он еще сервака во время жалобы. Ну зачем вообще прям, ну, и блядь. Да. Ну он конченый, да. Ну, блядь, ладно, если бы он по факту что-то говорил, а он постоянно какую-то хуйню одну и ту же спит. Так, подожди, устал. Блядь, кусок хуйни больной, пиздец. А, я в смысле, понимаешь, я просто здесь стоял, он что-то на меня начал волочь, вообще непонятно. Так, слушай, конечно, понимаешь, что он неадекватный, но все равно нажал бы себе нужно вести а он не то, что неадекватный, он, он, кончен, он -то хуйню несет, блядь. Типа его там даже непонятно, у него микрофон шумит, блядь, пиздец. Он говорит, он говорит что тебе написал что всем пизда сейчас здесь. Понимаешь, вот, я, а я просто, кстати, ну, стоял. Вот, вот я, я, я их вот так вот физканом трогаю, говорю, то что, мужики, давайте на мир, да ладно. Идем, пожалуйста, давайте все адекватно. Он говорит, тебе говорит, тоже пизда, хуесос. Я вообще, вообще прям нихуя не... Я максимально старался ситуацию сгладить, что блядь. мужики там помирились, на мир разошлись, пошли играть, блядь. А тут вот такая хуйня, блядь. Зашел я удачно, так и знал, что